всем привет сегодня покажу свои новинки и расскажу что у меня нового в моей оранжерее сейчас пойдем покажу вам мою новинку у меня было недавно видео об этом растении это алаказия regal shields Красотка. Смотрите, какие листья. Здесь, конечно, при переезде немножко повреждения есть, потому что листья очень большие. И очень сложно было их упаковать, так как на улице у нас уже зима. Вот такая новиночка. Такой ствол у нее большой. Но ну, здесь я поставила палочку, потому что она валится. Я боюсь, чтобы она не опрокинула горшок. И я ее попрямее вот так вот ну, закрепила, можно сказать. Ну, здесь на окне у меня, как всегда, бугенвилии цветут. И новиночка у меня. Вот такая яркая традисканция, зебрина. Вот если хватает освещения, она становится вот такая яркая. И, конечно, это смотрится таким ярким пятном среди зелени. Хотя и такой простой цветок. Да, я даже думаю, что есть у каждого в доме. Вот такая красотка. Но ну, Мне нравятся ее прям листики. Смотрите, блестящее. Я говорю, что она прям смотрится ярким пятном. Среди зелени. Видите как? И рядом хлорофитум. Я просто укоренила вот так вот много-много срезанных деточек. И смотрю, уже корешочки там появились. Так красиво смотрится, особенно у аквариума. хочу тоже подобрать для него кашпо и перевалить. ну это тоже мой хлорофитум, я его показывала, конечно уже вот такой вот кучерявый, видите, закручивает листочки. ну и хорошо смотрится, видите, как зебрина тоже. традисканция как хорошо-то тут смотрится да и вот в кадр попадает как могу я ее не заметить это моя красоточка стрелицы смотрите какие у нее листья листья огромные и расписные ой могу просто подобраться Посмотрите, новый лист какой смотрите это что-то вот видите вот он. Как будто его, знаете, нарисовали. Очень классно смотрится. Она у меня вообще большая стала. Просто огромная. Думаю, что к весне должна порадовать. Она просто обязана порадовать меня своим сведением. Ну, здесь у меня на полочке орхидеи с адениумом. И посмотрите, что у меня творится. Сегодня утром проснулась, а здесь у меня взрыв такой. Они все кричат, посадите меня, пожалуйста. Это семена адениума. Вот так вот стручок, видимо... Разорвало, и вот эти вот просто хотят оттуда вылететь. Ну, конечно, прикольные такие семена. С такими волосинками. И посмотрите, это моя диплодения Маленькая. И первый раз зацвела. Посмотрите, какие яркие у нее цветы. Красный цвет. Вообще очень красный если у меня есть та бордовая сейчас покажу для сравнения смотрите вот это вот прям бордовый такой цвет диплодейния то этот вообще просто красный и с той стороны у нее где-то даже видите белый цвет такой вот такой вот сорт ну и бутончиков много, хотя совсем малышка. И вот такая новинка у меня появилась. Ну она у меня уже давно. Просто я вам не показывала, потому что там была срезана макушка, когда я покупала. Это филодендрон. Розовая принцесса. И вот у меня уже появилось два новых листика. Ну они такие, смотрю, вариатность есть у них. То есть у нее в дальнейшем, думаю, будут хорошие листочки появляться. Барригатность у этого растения очень хорошая была. Просто она отсушила один листик, который был наполовину розовый, наполовину зеленый. И несмотря на то, что за окном снег, вот видите, бугенвилли, я бы не сказала, что прям охватает солнечного света, а у нее, посмотрите, аж с разовиночкой такие листья. Видите, вот такой яркий довольно-таки. Для такого времени года цветные предцветники, ну, классно. Имеет цвет довольно-таки яркий. Ну и эти бугинвили тоже хочу показать. В ванной на окне, смотрите. Но ну, красота! Я говорю, что несмотря на то, что на улице снег, но ну, им это не мешает. Очень радует глаз. Такая красота зимой. И вот здесь посмотрите, какая красивая бугенвилия зацвела. Прям веточка такая. И вся-вся-вся в таких прицветниках. Ну, показала вам некоторые свои новиночки, показала свои новости. Ну, конечно, садите, я пока ничего не буду, я просто уберу их в пакетик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.